Я основатель компании Барские. Сегодня мы с вами поговорим о кресле Которому можно применить такой тезис, как Оптимальное кресло для готовых закупок И если хотите, тендерное кресло Мы его создавали с учетом требований компании, которые осуществляют тендерные закупки Данное кресло создано с использованием практичных материалов С использованием практичных технологий и, в принципе, сделано для того, чтобы его практично использовать. Несмотря что это оптимальное кресло или кресло, которое создано для оптовых или тендерных покупателей, мы уделяем, как и всем нашим креслам, понятие эргономики. То есть очень важно, чтобы людям и покупателям было удобно. Данное кресло имеет изгиб, повторяющий естественные формы спины, Дополнительно здесь применяются мягкие боковые подушечки, которые еще больше дают ощущение комфорта при долгом сидении, обращаю внимание, в этом кресле. Большая поверхность спины кресла позволяет вам, как человеку, который сидит в этом кресле, равномерно распределить нагрузку. И это еще раз доказывает, что это рабочее кресло, в котором вам будет долго и удобно работать. Внешний вид самой спинки. Массивен, стильный и здесь применяется так называемая эстетическая поясничная поддержка, которая еще раз дает возможность вам долго, самое главное и комфортно работать за креслом. Посмотрите, как я в нем сижу. Спина, поясничка мне поддерживается, боковые подушечки отрабатывают приятную боковую поддержку, если я хочу отдохнуть, подголовник. Одним из сопутствующих элементов эргономики является сидение. Для долгой и комфортной работы мы применили в сидении э, специально покатый передний край. Для того, чтобы вам не передавливало под э, ногами, не, не было каких-то ощущений дискомфорта. Опять-таки для того, чтобы вы долго и комфортно работали. Сидение изготовлено в стиле спинки. Оно такое же широкое, большое. Оно позволяет равномерно распределить вес всего тела. Хочу обратить внимание на дизайн кресла. Он стильный, здесь присутствует прострочка, что поднимает кресло уже на новый, немножко выше дизайнерский уровень. Красивые дизайнерские вставки. Ну и самое главное, опять фишка компании Барски, это слегка поддатый вперед подголовник. При этом он достаточно большого размера, наверное, в этом кресле это самый большой подголовник. Я хочу сейчас пригласить Алексея. Алексей 196 см покажет нам, как ему в этом кресле. Как видите, для него это кресло абсолютно рабочее. При его большом росте спина для него большая, комфортная. Это кресло создано для того, чтобы ему работать. Евгения, рост 165 сантиметров, как видите, ей в этом кресле прекрасно, она в нем себя ощущает, скорее всего, как в настоящем кресле, для нее это кресло не просто рабочее, оно может быть и комфортным, для нее она может в нем отдыхать, легко покачиваясь, положа голову на подголовник. Итак, фирменные технологии, которые мы используем, как компания Barsky, в этом кресле. Сегодня этот раздел будет немножечко другим. Я буду, наверное, нравоучительно вам показывать, какие не стоило бы покупать кресла. Итак, почему все-таки нужно использовать наши кресла? Первое. Газриф. И самая главная особенность, мы единственные на рынке Украины, которые используют четвертый класс качества. Это наивысший класс качество в газрифтах. То есть, даже вот это тендерное кресло, которое является доступным э, для любой организации, даже в этом кресле стоит вот этот газриф. Да, это наш фирменный газриф. В черном матовом цвете, как телефон, напоминаю. Это наше фирменное. Мое любимое колесико. Из полиамида. Что прочно. Темно-серая резина. Что практично. Вот так вот. то есть Нет ни грязи, ни царапин. На этом колесике оно прочное и защищает ваш пол. Я любимая фирменная база, которая имеет дизайн в отличие от простых и стандартных. У нее красивый внешний вид, у нее накладка для ног, у нее армированное кольцо, которого нету у аналогичных крестовин. Я хочу акцентировать внимание вас на наш фирменный подлокотник. Помимо того, что он исполняется в двух цветовых решениях, это уникальное решение, на рынке никто этого не делает, серый-черный цвет. Он имеет красивый дизайнерский вид, у него большая мягкая накладка, которая позволяет вам реально комфортно расположить руки, даже при наборе. За столом или просто отдыхая по сравнению, например, с аналогичными подлокотниками, которые попадают на рынке просто в черном сетях. Кресло барский дизайн мы можем исполнить его в таких модификациях. Для любителей, которым нужен металл, хром, яркость, еще больше подчеркнуть какой-то стиль и статус. Пожалуйста, предлагается модификация хром. Как видите, в... там используются хромированный газрифт того же 4 класса и хромированная кристаллина. Также эти кресла стандартные, они комплектуются механизмом качания, где вы можете просто качаться и фиксировать в вертикальном положении. Мы можем установить дополнительно механизм Анификс, он вам даст возможность фиксировать кресло в любом положении, а также механизм глубокого качания с той же возможностью фиксации в любом положении. Кресло Барский дизайн, наше авторское кресло, которое является классическим креслом, создана для того чтобы быть вашей офисы используют себе надежные элементы гарантия наша 5 лет если вы хотите расширенную гарантию на обивку или негарантийный ремонт или какие-то дополнительные сервисы всегда есть возможность использовать наш фирменный сервис Барских активируйте его спасибо вам всего доброго подписывайтесь на наш канал